Когда человек начинает стартовать, то ему нужна и не только финишная черта, а нужно начало. Поэтому, когда человек дошел до нового уровня, у него должно быть начало. Оно не может быть хорошим. Оно не может быть хорошим. Оно должно быть не очень хорошим. Поэтому, если у вас... Выглядит вот так все. Там у меня увеличивается, увеличивается. Вы дошли до, дошли до нового уровня, и здесь никто ничего не покупает. Вот здесь нужно обязательно радоваться. Если вы здесь расстроились, вы упадете на тот же уровень и снова будете проходить весь этот уровень. Тогда все, что вы читали, бесполезно будет отдавать. Как научиться принимать от жизни? Вот смотрите, жизнь – это река. Она течет, и ты берешь, берешь там рыбки к тебе, водоросли какие-то текут, встречи, люди. То есть ты плывешь, вернее, ты стоишь, а вода вот так вдоль тебя. Вода – это время, она вдоль тебя проникает, тебя и ты это получаешь. Но ты тот человек, которому…